Мы прямо сейчас перейдем еще к одной очень важной теме. Верховный суд России ограничил граждан вправе на то, чтобы снимать денежные средства со своих счетов и вкладов в наличной форме. Решение, которое, по мнению юристов, станет прецедентом, было принято по спору Сбербанка с одним из клиентов физических лиц. В 2015 году один из клиентов крупнейшего госбанка страны получил на счет в Сбере 56 миллионов рублей от своей супруги. На следующий же день он попытался снять их наличными, но госбанк запросил у гражданина документы, подтверждающие происхождение денег. И по итогам их изучения отказал в выдаче средств. Тогда клиент открыл несколько срочных вкладов в Сбербанке и перевел деньги туда. А по окончании срока, срока вкладов вновь попытался забрать средства наличными и вновь получил отказ. Гражданин обратился в суд, требуя вернуть ему сумму вклада, проценты, а также взыскать со Сбербанка неустойко. Это же его деньги. Суды всех инстанций, надо отметить, поддержали Сбербанк указав, что клиентам так и не были предоставлены документы, опровергающие сомнительное происхождение денежных средств. Кроме того, суды сошлись во мнении, что клиент не был лишен возможности распоряжаться средствами путем безналичного денежного перевода на счет в другом банке. Спор дошел до коллегии Верховного суда, где Сбербанк указал, что нормы права, эта цитата, не содержат обязанности выдавать деньги в той форме, в которой запросил клиент. Вдумайтесь в эту формулировку. Банк может выдать средства как наличными, так и по безналичному расчету. И коллегия Верховного суда приняла этот дом. Это очень серьезный момент. Юристы замечают, что решение Верховного Суда создает крайне опасный прецедент. Банки, сейчас, которые испытывают очень серьезный э, недостаток ликвидности, смогут удерживать фактические средства и добросовестных клиентов по надуманным основаниям. И смогут использовать возможность отказа от выдачи наличных складов для заработка на комиссионных. Я приведу вам конкретный пример. В отдельных российских банках подобные комиссии могут составлять до 25% от суммы транзакции. Чтобы вам было легче понять, о чем идет речь. Тысяча рублей, вам необходимо ее обналичить. Она у вас есть на вашем счете, на вашем. Вам надо получить наличкой. 250 рублей отдайте, 750 вам останется. Конечно, там идет а, о а суммах на порядок выше. То есть был конкретный прецедент 56 миллионов рублей. Ничего личного, это просто бизнес господина Грефа. И очень странно, что коллеги Верховного Суда встала на его сторону. Обсудим тему с экспертом. К нам присоединяется прямо сейчас Дмитрий Любомудров. Дмитрий Владимирович, добрый вечер. Вас не беспокоит подобное решение Верховного Суда? К чему оно может привести? Это очень неприятный прецедент. И он находится в одном ряду с другими действиями либеральной экономической команды, которая всячески затрудняет и развитие промышленности, и работу граждан со своими деньгами. Оно не затрудняет только одно. Отток наших денег за границу в покупку американских ценных бумаг и вот список кремлевский, которые вчера в Америке опубликован, он там подтверждает, что как раз э, они все там находятся, вот эти чиновники, э, и э, они действуют в своих интересах. Они мешают российским гражданам распоряжаться своими деньгами, э, но это не единственная их э, негативная задумка. Есть опасность, э, что если пытаются вообще отменить наличные деньги в принципе, и тогда можно будет блокировать э, любого гражданина, его жизнь буквально подвесить на волоске, заблокировав все его счета. Но, собственно, то, Нет, что это, они то, уже и делают. Да, Это очередной шаг э, в том, чтобы навязать э, волю меньшинства, причем офшорного меньшинства, большинству населения страны э, без всяких референдумов, э, ну, по сути, незаконно. И для этого они используют даже суды. Это все, в общем-то, в ряду экономических диверсий. Дмитрий Владимирович, а скажите мне, пожалуйста, ну, вот моему возмущению нет на самом деле предела. Ведь речь идет о денежных средствах, которые человек заработал или получил в результате, я не знаю, там наследования, продажи квартиры. Суммы достаточно серьезные могут быть, если мы говорим, например, о недвижимости в Москве, в Петербурге, в городах-миллионниках. Тут, значит, греф. Почесал репу, как говорят в таких случаях, и говорит, вы знаете, у меня есть сомнение, что это ваши средства. Вы, конечно, безналично можете проводить транзакции, а вот наличку с вашего счета, ваши кровные, я могу вам не вернуть. Но это же патовая ситуация. Я могу вам сказать, что в Сбербанке у компании возникают точно такие же проблемы. Вот у моей компании Сбербанк однажды э, две недели э, морозил э, обычную платежку российскому юридическому лицу. Э, говорил, что комплайнс ну, э, э, думает, э, вот согласовать вашу платежку или нет. А то, что он мне затрудняет финансовые расчеты, тормозит развитие, тормозит выполнение контрактов, и на меня в конце концов могут и суд подать за нарушение платежных условий, это ему все равно. Он э, получил в свои руки универсальную палочку-выручалочку ФЗ-115, на основании которого он может безо всякой ответственности затормозить любые расчеты и юридического лица, а теперь еще и физических лиц. Э, таким образом, это действие против экономики страны и всей страны в целом. И так их надо квалифицировать э, вместе со всей командой. Но, вы знаете, меня это не удивляет, потому что, если мы вспомним, как либералы в 90-х годах обвалили Сбербанк, и, по сути, конфискационной реформой отобрали у граждан деньги вообще, но это, так сказать, еще не максимум, видимо, на что они способны и к чему они стремятся. Спасибо огромное, Дмитрий Левомудров был на прямой связи со студией Первого Русского. Еще раз скажу, что юристы по поводу вот этого решения коллеги Верховного Суда выказали крайнюю свою обеспокоенность, что это крайне опасный прецедент, особенно в ситуации дефицита ликвидности, особенно в ситуации, когда самый настоящий дебош происходит в российской банковской сфере.